На моем рабочем столе висит уже несуществующая папка. Я никак не могла ее удалить. Вот смотрите, если я подвожу к ней мышку, нажимаю правой кнопкой и нажимаю «Удалить». Выходит сообщение, что этот элемент не найден. Нажимаю «Отмена». Папка не удаляется. Что можно сделать, чтобы ее удалить? Правой кнопкой мыши нажимаем «Добавить в архив» и ставим галочку в чекбоксе «Удалить файлы после упаковки». Нажимаю «Ок». Папка исчезла с рабочего стола, но у нас образовался архив. Архив мы можем удалить, просто зажав левой кнопкой мыши и перетащив его в корзину. Вот и все.